Привет, народ! Вещает, как обычно, Антон. Самые привычные вещи, встречающиеся нам в повседневной жизни чуть ли не каждый день, иногда просто поражают воображение. Не надо изобретать велосипед, говорили они. Сегодня я покажу вам самые необычные велосипеды, которые обязательно вас удивят. Ну а для того, чтобы видеть интересные подборки еще чаще, не поленитесь поставить этому ролику лайк и сделать красную кнопочку подписаться серой. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну все, погнали! И начнем мы сразу с одного крайне любопытного варианта. Этот велосипед имеет одно основное отличие от других моделей. Он совершенно не имеет никаких спиц. Модель называется Rivo. Она работает на электричестве и оснащена крутой защитой от угона со многими этапами. В то же время байком очень просто пользоваться. Одно нажатие на сенсор, и он уже разблокировался. Также в него встроено и GPS-оборудование, которое всегда будет показывать точное расположение транспортного средства. Велосипед в меру компактный и отлично подходит для городских поездок налегке. Однако далеко не всем хочется кататься по городу в спокойном режиме и на привычной форме велосипеда. Так одни ребята придумали вот такого красавчика. Он является высокоскоростным вариантом, что в принципе заметно по его внешнему виду. Для управления необходимо открыть элемент сверху и залезть вовнутрь. Там будут располагаться привычные всем педали, которые к тому же подключены к особому моторчику, увеличивающему скорость. В общем, это именно тот вариант, который человек будет использовать для поездок на средние либо дальние дистанции, ведь тут и скорость соблюдается приличную, и спина так уставать не будет». Следующий велосипед мужчина построил буквально из подручных материалов. Их он достал из своей старой дрели, а также позаимствовал у знакомых в магазинчике. Во время построения этой конструкции он повстречал множество трудностей, которые, по его словам, остаются и на данном этапе работы, однако велик ежедневно улучшается. Что ж, представляю вашему вниманию какой-то фетбайк, имеющий, мягко говоря, необычный внешний вид. И нет, со стороны вам, конечно, может показаться, что он самый обыкновенный, но как только вы подойдете поближе, вы сразу же увидите все эти цепи, которые протянуты буквально сверху донизу. Для чего именно это было? Сделано я без понятия, но с точки зрения дизайна выглядит уж точно интригующе. А этот велик я назвал просто и понятно велосипед Люлька. Внешне он чем-то напоминает, знаете, вот такие вот миниатюрные машинки, которые вы непременно хотя бы раз до да встречали на улицах. Велик передвигается на трех колесах, имеет фары для дополнительного освещения и, что самое главное, удобное сиденье с крышей над головой. То есть даже в плохую погоду человек спокойно сможет на нем передвигаться. Внутри салона вы не увидите ничего необычного, там просто расположен этот самый трехколесный велосипед. Не знаю, как вам, но мне идея правда очень понравилась. По-моему, очень клевый взгляд на всю эту индустрию. Следующий велик представили никто иные как конструкторы завода Audi. Да-да, эти-то дядьки определенно приготовили что-то интересное и новое. Что ж, давайте скорее заценим. По их словам, этот велосипед представляет собой гибрид обычной модели и электрической. Таким образом, он будет в нужный момент помогать водителю с достижением желаемой скорости. На нем можно как спокойно передвигаться по дорогам, так и заниматься трюками. Воздушная рама отличается низким центром тяжести и компактным общим объемом. Таким образом электровелосипед и получился маневренным. В качестве аккумулятора был выбран литий ионы На полную зарядку уходит около двух с половиной часов, а ездить на таком удастся около целого дня. Да и вообще про фишки этой модели можно говорить вечно. Лично я жду не дождусь, когда появится возможность опробовать и купить этого красавчика. Так, народ, я вам сегодня уже показывал что-то наподобие велосипеда-машины, но то, что вы сейчас увидите, это уже реально next level. Внутри металлического кузова установлено очень удобное сиденье, повсюду есть какие-то электрические доводчики и тому подобное. Также для комфорта транспорта снастили вспомогательным движком. Короче, получился такой вариант, который спокойно можно считать мини-машиной. Велик передвигается на четырех колесах и имеет яркий футуристический дизайн. Не знаю, как вы, но я бы на таком с огромным удовольствием катался по делам. Вот правда. Один чувак захотел чего-то нового, ведь прежний велосипед его уже не устраивал. Он был на двух колесах и ничем не выделялся из толпы, а также не приносил хозяину новых ощущений. Вот он и решил превратить его в необычный конструктор. Для этого парнишка отрезал большую часть велосипеда и создал ее заново. У него получился прежний вариант, однако на этот раз с тремя колесами, которые идеально функционируют. Честно говоря, я не знаю, насколько подобная конструкция упрощает передвижение, но вот то, что он достиг своей цели и получил новый впечатляющий байк – это факт. Такое точно заслуживает уважения и лайка. Автор этого ролика, собственно, лично приехал к своему приятелю лишь с одной целью – увидеть его детище, которое он создал полностью сам – со стороны это похоже на какой-то гоночный трак, или... или на то, на чем спускаются спортсмены по бобслею. Однако, если заглянуть вовнутрь и лучше ознакомиться с происходящим, то вы поймете, что эта штука – не что иное, как клевый современный велосипед. В нем крайне удобно ездить из-за мягких подушек и комфортной посадки. Также он довольно быстрый и, на мое удивление, маневренный. Не знаю, как ему удалось воплотить эту мечту в реальность, но это очень круто. Вот что я точно понимаю из всех этих роликов, так это то, что огромному числу людей нереально заходят такие велосипеды с кабинами. Хотя оно вполне себе объяснимо, всегда можно ездить даже в плохую погоду, ты не переживаешь об одежде и к тому же можешь перевозить какой-то груз. Данная модель была выполнена в строгом черном цвете, получила три колеса и не слишком комфортный салон. Мне эта модель тоже понравилась, однако я нашел в ней один нюанс, по крайней мере на мой вкус. Управляя таким транспортом, у водителя будет не самый лучший обзор, из-за относительно толстых соединений у стекла. Наверное, это является какой-то дополнительной защитой или чем-то подобным. Но я бы все-таки предпочитал окна без рамок. Во всех упомянутых мною моделях имелся, как вы, наверное, думаете, один неотъемлемый элемент – цепь. Однако этот велик сейчас всем нам докажет, что можно ездить и без нее. Эта модель работает за счет четкого продуманного механизма и не электрического мотора, о котором вы, наверное, сейчас подумали. При прокручивании педалей человек заставляет их двигать неким поршнем, соединенным напрямую с иным элементом, который в свою очередь и отвечает за спицы колеса. Скорее всего, подобный метод управления не будет столь эффективным при больших скоростях. Однако, если человеку захочется прокатиться с ветерком и отдохнуть, то такой модели будет более чем достаточно. К тому же он избежит случайного вылета цепи, либо же мороки с ее уходом. Обратите внимание на эту картинку. Как вы думаете, что это такое? Это не какая-то диковинная арт-инсталляция, а скорее человека-электрический гибридный автомобиль. Он имеет мощность 500 Вт, что позволяет развивать скорость вплоть до 30 миль в час. Без подзарядки такого агрегата хватает на 100 миль, вы только представьте! Велосипед создает для водителя лежачее положение, в котором ему крайне удобно пребывать. Также тут имеются всякого рода поворотники, стоп-сигналы, зеркала заднего вида и, конечно же, удобная оболочка, защищающая от внешних факторов. Я бы ни капли не удивился, если бы увидел такой велосипед в каком-нибудь фильме про будущее. Вот серьезно. Теперь я покажу вам еще один необычный велосипед. И нет, на этот раз он не будет моделью с крышей над головой или иной комфортабельной штучкой.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 А эта штука лично меня с первого взгляда просто капец как развеселила. Велосипед представляет собой еще один вариант, в котором человек садится вовнутрь и таким образом передвигается. Но этот велик отличается от остальных своей детализацией. Идеей автора был какой-то космический корабль. Он проделал работу таким образом, что велосипед получился не только комфортным и быстрым, но и очень беспалевным. То есть колеса были замаскированы по полной программе. Теперь со стороны у всех окружающих будет создаваться ощущение, что это не велосипед передвигается, а какой-то воздушный корабль летает по воздуху. Так, следующий гость в нашей программе будет крайне дерзким, маневренным и мощным. Это уже далеко не комфортный велосипед, который был придуман для поездки от бабушки к дедушке. Это именно тот вариант, на котором автор идеи сможет покорять просторы гор и без труда преодолевать любые препятствия. Он представляет собой стандартный велик, на которого нацепили более надежные колеса, тормоза, амортизаторы, добавили движок и укрепили раму. В общем, практически полностью переделали под всякого рода трюки. Не знаю, как вам, но мне такое решение очень нравится. Вот так теперь и задумываешься, а нужен ли вообще для таких дел мотоцикл, или можно обойтись простым великом? Велосипед-кабриолет Именно этой идеей загорелся один простой парнишка, который записал данный ролик. За основу проекта он взял свой прежний велик, разобрал его на части и засунул все это в совершенно новый кузов, который был подобран именно под необходимые габариты. Все это получилось настолько круто, что со стороны и вправду смахивает на одну из дорогих продвинутых моделей от известной фирмы. Лично мне тут больше всего нравятся черты велосипеда. Они очень изысканные, тонкие и четкие. Суперски выглядят. У велика, как вы могли понять по названию, открывается крыша. Таким образом, плохая погода не станет помехой для поездки на этом чуде. Я очень рад, что у человека воплотилась его мечта, и теперь он со спокойной душой отдыхает на таком кабриолете. Да и честно говоря, кому-то такой кабриолет будет более приоритетным, нежели реальная машина. Настолько эта работа крутая. И последним байком в нашем сегодняшнем ролике станет вот такая вот модель с широкими мощными колесами. Она чем-то смахивает на ретро-мотоциклы из-за необычной формы своей рамы. Также ее производительность может быть запрограммирована от городской спокойной до мощной, пригодной для гонок на трассе. Несмотря на свой габаритный внешний вид, велик вполне себе легок и маневренен. Управляется путем прокручивания педалей с поддержкой электродвигателя. Мнем, нем кстати, чем-то напомнил байк из фильма «Трон». Ставьте лайк, кто тоже шарит за эту аналогию.